Здравствуйте, как прошла ваша операция? Здравствуйте, операция прошла довольно здорово. Было ли страшно, больно? Было немного страшно, волнительно, потому что ну, я с детства хотел починить себе зрение. У меня было минус 3,75 на правом глазу и минус 3,25 на левом глазу. Вот, и я давно засматривался на процедуру смайл, и вот, наконец-то, <решил>, решил в этом году сделать ее. То есть, была процедура смайл именно? Да, именно релекс-смайл. Как персонал порадовал? А, персонал очень дружелюбный. А, сестра подбадривала прямо перед операцией. Вот. Так что, да, все вполне хорошо. Что можете сказать о Татьяне Юрьевне Шиловой? Татьяна Юрина? Если честно, я не особо ее заметил. заметил а, ну, пришел, поздоровался, и дальше уже столько слышал ее над своей головой, как она давала указания и, соответственно, делала операцию. Помогал ее голос во время операции. А, если честно, <замет> все равно было. То есть больше меня держала медсестра за руку, и был еще шарик подушка, который ты мог вцепиться. Ну, главное, что у вас теперь хорошее зрение. Радость? Да, очень. Спасибо вам.